Уважаемые коллеги, добрый день. Я рада вас приветствовать. Пожалуйста, уточните, все ли хорошо со связью, и мы с вами будем начинать наш итоговый вебинар. Сейчас я пока включу презентацию. Напишите, пожалуйста, в общий чат. Если все хорошо, поставьте, пожалуйста, плюс. Да, отлично. Всем доброе утро. Итак, мы с вами начинаем. У нас сегодня заключительный вебинар. Заключительный вебинар в этом году. Мы с вами подведем итоги 2021 года через призму именно участия в закупках. То есть поговорим о том, что же в этом году произошло и каким образом мы с вами будем участвовать уже в новом году, начиная с 2022 года, по новым правилам и требованиям. Я думаю, что сегодня у нас вебинар будет по времени короче, чем обычно, потому что обо всем мы с вами в принципе в течение последних нескольких наших вебинаров уже говорили. Поэтому нам осталось сделать некую такую общую сводку для того, чтобы собственно, понять, наметить четкий план действий в следующем году. Я надеюсь, что уже основные нормативные правы акты, которые внесли изменения в 44-й федеральный закон, 223-й федеральный закон, вы изучили. Если пока не изучили, то рекомендую это обязательно сделать до конца этого года, на новогодних праздниках, конечно же, нужно хорошо отдохнуть, для того, чтобы с новыми силами в 2022 году побеждать в закупках. Итак, напомню, что у нас есть некий пул обязательных нормативных правовых актов, которые вступили в силу в этом году, точнее, которые были приняты в этом году, но вступают в силу в разное время, начиная по большему счету с 2022 года. Но есть и отдельные изменения, которые несколько позднее вступают в силу. Конечно же здесь. Я рекомендую обратить ваше внимание на 360-й федеральный закон. Буквально он красной нитью пронизывает все изменения, ввиду того, что 44-й федеральный закон существенно трансформируется. Существенно трансформируется он с нового года благодаря тем изменениям, которые вступают в силу с учетом положений 360-го федерального закона. Здесь я рекомендую использовать так называемые цветные редакции законов, которые есть в интернете, конкретный источник давать не буду, легко очень найти цветную редакцию 44 федерального закона, и там как раз цветом обозначены все те изменения, которые вступают в силу, начиная со следующего года, начиная с определенного периода следующего года и уже в более поздний срок. Есть, таким образом, у вас будет наглядное представление о том, что же произойдет нового уже в 2022 году. И чем примечательна цветная редакция закона? Тем, что вы наглядно увидите, какие положения более не действуют как изменились сами статьи, потому что мы с вами знаем, что статьи, они тоже претерпели существенные изменения, и отдельные статьи, которые в этом году еще несут определенную смысловую нагрузку, в следующем году они будут полностью трансформированы и посвящены, они могут быть совершенно другим вопросом. Поэтому вот в этой связи интересно будет именно посмотреть уже такой некий готовый вариант, как было, как стало, это цветная редакция закона. Если интересно самостоятельно изучать, сравнивать, смотрите текущую редакцию 44-го закона, открывайте параллельно 360-й федеральный закон и с учетом положений смотрите, что изменится. Но все же я повторю, что надеюсь, что вы все-таки уже этим вопросом ранее занимались и понимаете, что, собственно, что к чему, какие изменения произойдут. А здесь на слайде я привожу в скобках краткое пояснение, чему посвящен тот или иной нормативный правовой акт. Это, конечно, не исчерпывающий перечень законов, если особенно брать и 44, и 223, законов, которые изменяют положение закона о контрактной системе, закон о закупках отдельными видами юридических лиц, их больше. Но основные... Нововведения мы найдем с учетом указанного перечня закона. Итак, у нас будут установлены новые сроки оплаты по контрактам. Причем, обратите внимание, что сроки оплаты по контрактам, они будут сокращены не только для субъектов малого предпринимательства, но и для собственно, всех остальных категорий организаций. Здесь речь идет про 15 рабочих дней, про... Сроки, которые у нас еще более короткий период составляют, если участниками могли быть только СМП «Слонка», это 10 рабочих дней. И, соответственно, далее на убывание уже с учетом дальнейшей работы, то есть в последующем периоде с 2023 года еще сокращение до 7, до 7 рабочих дней, срок оплаты. Итак, есть у нас еще один федеральный закон, который регламентирует особенности закупок, которые отдельными субъектами осуществляются. Это 344 федеральный закон. Сюда попадают отдельные категории. Это бюджетные, автономные, государственные, муниципальные учреждения, унитарные предприятия, иные юридические лица. То есть вот более подробное описание можно в части функционирования, в части осуществления закупок, в части именно субъектов можно найти в 344 федеральном законе здесь у нас также стоит отметить что есть определенные и особенности в связи с проведением закупок субъектами которые подпадают под 223 федеральный закон для участников в целом будет интересно то что с нового года для субъектов мсп такой некий карт-бланш будет предоставлен, потому что практически все заказчики, которые осуществляют свою закупочную деятельность, они по 223 федеральному закону, они будут обязаны проводить закупки среди МСП, то есть среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году есть зависимость от выручки, соответственно, не все заказчики обязаны нормы, нормативы по МСП выполнять, а вот в следующем году практически все получат обязанность соблюдать нормы закупок среди МСП, за исключением тех заказчиков, которые сами являются субъектами малого среднего предпринимательства. То есть, таким образом, для нас с вами, для участников закупок, произойдет расширение рынка сбыта, в том числе с учетом того, что заказчики обязаны осуществлять закупки среди субъектов МСП. Но, как всегда, обращаю внимание на то, что у нас приоритет по 44-му федеральному закону имеет имеют субъекты малого предпринимательства, а 223 – это уже малое и среднее. То есть, если, например, вы являетесь субъектом малого предпринимательства, то э, будьте готовы к тому, что, э, участвуя в закупке по 223 федеральному закону, вашим конкурентам будет в том числе и средний бизнес. Э, здесь есть еще у нас на слайде два нормативных правовых акта, а именно два постановления правительства, которые посвящены так называемая минимальной доля закупок товаров российского происхождения. Первое постановление действует в рамках 223 федерального закона, это 2013. Постановление 2014 действует с учетом положений 44 федерального закона. Оба постановления регламентируют установление минимальной обязательной доли закупок российских товаров и ее достижение заказчиком. Несмотря на то, что эти положения имеют отношение прежде всего к деятельности заказчика, для нас они интересны ввиду того, что у заказчика появилась новая обязанность, соответственно, новую эту обязанность необходимо выполнять с учетом деятельности в том числе поставщика. В чем здесь заключается обязательность со стороны поставщика. В отдельных случаях, когда, например, установлен запрет на допуск иностранной продукции, участнику закупки следует подтвердить страну происхождения товара, подтвердить производство товара на территории Российской Федерации, либо на территории других государств ЯДС. Есть в этом случае участнику закупки, соответственно, необходимо, помимо декларирования страны происхождения товара, выполнить ряд предварительных действий. В частности, в отдельных случаях требуется включение продукции в государственную информационную систему промышленности, то есть получение заключения Минпромторг о факте производства вашей продукции, например, на территории Российской Федерации. То есть здесь, конечно же, нужно задолго этим вопросом до планируемого участия заниматься, но ввиду того, что закупки у нас происходят э, буквально непрерывно, здесь в этом году я уже настоятельно рекомендовала, если ваша продукция подпадает под, э, собственно, ограничения и запреты допуска, включить ее в реестр промышленной продукции, например, в реестр российской продукции. Если вы пока еще этого не успели сделать, то желательно, конечно, позаботиться об этом в самое ближайшее время. Мы с вами знаем, что у нас было принято постановление в этом году 1432, которое, собственно, ужесточило ряд положений, в части применения закона о контрактной системе, в части именно осуществления закупок с применением норм национального режима. То есть, например, там, где у нас действовало правило «третий лишний», на сегодняшний день уже действует правило «второй лишний». При наличии хотя бы одной заявки, которая требованиям соответствует, я сейчас имею в виду тот товар, содержащийся в составе заявки, который включен, реестр, который является товаром, произведенным на территории государств ЕАЭС. Соответственно, при наличии хотя бы одной заявки, которая соответствует требованиям, все остальные заявки, увы, отклоняются. Однозначно в этом можно... Увидеть ужесточение правил участия в закупках с применением норм национального режима. Это же постановление 14.32 регламентирует переход отдельных категорий товаров из зоны установления ограничения допуска в зону установления запрета на допуск иностранной продукции. Поэтому здесь опять же мы исходим из того, что там где нужно получить заключение Минпромторг, нужно это сделать. И, соответственно, в зависимости от сферы вашей работы, всегда изучайте актуальную нормативку, изучайте в зависимости от отрасли вашей деятельности различные нормативные правовые акты, обращая особое внимание на порядок применения норм национального режима в закупках. То есть это и, соответственно, отдельные нормативные правые акты, которые приняты в рамках исполнения 44-го федерального закона, и отдельные нормативные правые акты, которые приняты в части осуществления закупки по нормам 223-го федерального закона. По сути, их не так, и, не так и много, а если вы являетесь специалистом в какой-то одной сфере, то, соответственно, точнее, осуществляете, например, работы в одной сфере, то здесь, собственно, стоит выделить некий такой пул нормативных правовых актов, которые будут актуальны для вас, и следить за изменениями законодательства. Изменения в законодательстве происходят у нас достаточно часто. Следующее, на чем хочу остановиться, это новый порядок использования электронной подписи. Уже в этом году мы с вами столкнулись с таким неприятным явлением, как не говорю про всех поставщиков, говорю про некоторых участников, с таким явлением мы столкнулись, как прекращение действия электронной подписи. С чем оно связано? Связано оно с тем, что по новым правилам и требованиям, которые, собственно, у нас уже давно Вступают в силу, но вступают они в силу постепенно. И вот один из пул изменений, связанных с электронной подписью, был запущен с июля этого года. И будет он продолжаться вплоть до 2023 года. Соответственно, с учетом новых требований, удостоверяющим центрам, тем организациям, которые выпускают электронные подписи, им предписано уже начиная с этого года, с июля месяца, пройти переаккредитацию. Здесь стоит отметить, что не все удостоверяющие центры получат аккредитацию по новым требованиям, ввиду того, что более серьезные требования установлены и, например, к наличию собственного капитала удостоверяющего центра, и к становлению хозяйственных связей между субъектами. То есть здесь вот, ну, вдаваться в подробности деятельности удостоверяющих центров мы не будем. Мы с вами работаем с результатом, собственно, применения новых норм закона. Так вот, в этом году уже многие удостоверяющие центры прекратили свою работу. И знаю, что, например, на площадке РТС «Тендер» Это ярко проявилось, когда площадка отказалась запускать своих пользователей в личный кабинет по старой электронной подписи. С точки зрения закона все верно. Отозвали у удостоверяющего центра аккредитацию. То есть фактически те электронные подписи, которые ранее выдал удостоверяющий центр, даже если они по сроку действия должны еще работать, Соответственно, ввиду того, что нет текущей а, а, аккредитации удостоверяющего центра, а, электронные подписи не работают. А, что я рекомендую сделать в этом случае? В этом случае, соответственно, если вы столкнулись с такой ситуацией, здесь единственный выход получать электронную подпись в том удостоверяющем центре, который прошел а, переакредитацию. Если а, вы еще не получили новую электронную подпись, но она у вас, например, заканчивается до конца этого года. При получении электронной подписи обратите внимание на общеизвестные удостоверяющие центры. То есть однозначно удостоверяющие центры при электронных площадках, они продолжат выдачу электронных подписей. Эти электронные подписи будут соответствовать всем требованиям. Это могут быть удостоверяющие центры, которые, соответственно, не являются удостоверяющими центрами при площадке, но они являются достаточно известными. Не хочу сейчас делать никому рекламу, но я знаю, что вы наверняка понимаете, о каких удостоверяющих центрах идет речь. Здесь с этим вопросом тоже нужно поработать. Так, ссылку на аккредитованные удостоверяющие центры. Сейчас скажу, где посмотреть. Посмотреть можно всегда в режиме онлайн. Это э, сайт нашего министерства, сайт самдиджитал.gov.ру. Министерство цифрового развития, связи, массовых коммуникаций Российской Федерации. Вот это один из ключевых моментов, ввиду того, что, к сожалению, многие участники уже столкнулись с тем, что были, например, запланированы важные торги, но ну, в принципе. В принципе, была запланирована закупка, было запланировано участие. И не удалось поучаствовать ввиду того, что, соответственно, была отозвана аккредитация у удостоверяющего центра. Так, сейчас я пришлю, постараюсь прислать ссылку. Так, остановлю сейчас демонстрацию. Буквально на несколько максимум пару минут я прерывать для того, чтобы скопировать ссылку. Этот процесс перерегистрации, переаккредитации удостоверяющих центров, он будет все еще продолжаться. Сейчас я скину ссылку, и вы увидите, что на этом сайте есть перечень аккредитованных удостоверяющих центров на уже 20 декабря текущего года. Есть перечень аккредитованных удостоверяющих центров, аккредитация которых приостановлена. И есть перечень также тех удостоверяющих центров, которые прекратили свою деятельность досрочно. Так, сейчас в наш общий чат скину ссылку. Вот этой ссылки можно актуальную информацию в любой момент времени проверить. Сейчас снова включаю демонстрацию, мы с вами продолжаем. Еще на 2022 год планировалось изменение, связанное с применением, с обязательным применением электронной доверенности. Так называемая электронная машиночитаемая доверенность. Но ввиду того, что, как это часто у нас бывает, не успели подготовить техническую базу части применения электронной доверенности. Данное нововведение было перенесено на 2023 год. Фактически, когда электронная доверенность будет применяться, для нас с вами это будет связано с тем, что... Каждый специалист, который, имеет дело с электронными документами, он обязан будет иметь собственную электронную подпись, и на этого специалиста нужно будет выпустить машиночитаемую, то есть электронную доверенность. Но это все будет действовать с 2023 года, поэтому мы сейчас с вами однозначно подробно останавливаться не будем, ввиду того, что еще может все сто раз поменяться. Мы с вами перейдем к следующим изменениям. С учетом положений 44 федерального закона, с учетом изменений 360 федеральный закон, который внес, я рекомендую вам изучить, в том числе и сроки. Новые сроки будут действовать в части размещения закупок, в части осуществления, в части, точнее, внесения изменений. Здесь важно учитывать новые uh, сроки, которые устанавливает заказчик. Конечно же, uh, эти сроки, все они будут по-прежнему в открытом доступе uh, указаны, но ну, тем не менее, если вы буквально знаете все сроки наизусть, обратите внимание на uh, то, что изменилось. То обязательно uh, учитывайте их uh, и, соответственно, те или иные действия выполняйте строго в регламентный срок, ввиду того, что правила в части возможности или невозможности осуществления действия, они остаются неизменными, можно выполнить до окончания подачи заявок. Например, электронный аукцион у нас по-прежнему останется разделение, здесь у нас будет минимум 7 дней устанавливает заказчик, минимум 15 дней в зависимости от начальной максимальной цены контракта, порог в 300 миллионов. И если речь идет про стройку, то это увеличенный порог максимальной начальной максимальной цены контракта 2 миллиарда рублей. Запрос котировок размещается не менее чем за 4 рабочих дня, при этом ценовой лимит в 3 миллиона рублей у нас также перейдет и на следующий год, то есть здесь пока никаких изменений не будет. И аукцион размещается не менее чем за 15 дней до окончания подачи заявок. Аукцион признается приоритетным способом закупки в соответствии с нормами 360 федерального закона. Фактически здесь речь идет про то, что аукцион используется в подавляющем большинстве случаев. Заказчик, за исключением случаев осуществления закупки, путем электронного запроса котировок, либо закупки у единственного поставщика, проводит закупку путем проведения аукциона. Но здесь, конечно же, важно заказчику прежде всего учитывать, нужно ли устанавливать дополнительные критерии, помимо стоимостного критерия для определения победителей. Вот здесь, например, это все выдержки уже из новой редакции 44-го федерального закона. Заказчик вправе осуществлять закупки товаров, работ услуг, не включенных в перечни, которые предусмотрены частью 6 настоящей статьи про электронный аукцион путем проведения аукционов. Закупки услуг по организации отдыха детей, их оздоровлению, при этом не могут осуществляться путем проведения аукционов. То есть здесь, конечно же, важно установить иной критерий для определения победителя. Это не стоимостной критерий, наличие опыта, выполнения оказания подобного рода услуг. Большие изменения в следующем году с учетом, Работа по 44-му федеральному закону больше изменения произойдут в части проведения электронного аукциона. Фактически у нас с вами останется три основных способа закупки. Три основных способа закупки плюс подвиды. Как нас не увещевал законодатель, не говорил о том, что три всего лишь способа закупки останется, конечно же, это не так. Конкурсы аукциона у нас будет делиться на три вида в свою очередь. Конкурс, открытый конкурс в электронной форме, закрытый конкурс, закрытый конкурс в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной форме. И запрос котировок. Но э, будет всего лишь три базовых модели. Три базовых способа проведения закупки. У нас по-прежнему останется неконкурентная закупка в виде закупки единственного поставщика, это статья 93, причем в следующем году произойдут изменения в части работы по закупке единственного поставщика, но основной блок изменений он запланирован начиная с 23 уже года. Уйдут в историю запросы предложений, двухэтапные конкурсы, конкурсы с ограниченным участием. Вот здесь я обращаю ваше внимание на то, что с вами мы сегодня пока еще работаем по 99-му постановлению, так называемые дополнительные требования, как раз с учетом проведения закупок в виде конкурсов, различных способов конкурсов. Мы с вами применяем 99-е постановление. 99 е постановление будет упразднено, будут упразднены в том числе и иные нормативные правовые акты. Здесь важно следить в том числе на том, какие сопутствующие акты будут изданы и учитывать, собственно, те изменения, которые произойдут и, возможно, в части перечней различных. Часть изменений уже произойдет в этом году, уже произошла. То есть перечни у нас по определенным субъектам были утверждены. Но часть изменений все-таки придется и на 2022 год. То есть здесь важно тоже оперативно смотреть, какие новшества произойдут. Мы вернемся с вами к аукционам. Аукцион у нас будет проходить по совершенно новым правилам, будет публиковаться, как и по другим закупкам, только извещение, не будет стандартной документации. Извещение будет содержать всю исчерпывающую информацию в отношении, в отношении проведения закупки, в отношении порядка определения поставщика, и в том числе к извещению будут прилагаться Электронные документы. Об этом прямо указано в самой статье. Но, конечно же, те документы, которые мы с вами найдем с 1 января 2022 года, они будут иметь иной вид, отлично от того, с чем мы работаем сейчас. Сейчас мы с вами работаем с неким таким блоком документов и знаем, что из документации в документацию повторяются определенные положения. Эти положения, которые являются императивными нормами, которые попросту были скопированы из законодательства и перенесены в текущую документацию. Законодатель решил от этого постепенно уходить. Не по всем аспектам деятельности это получится столь сразу, как хотелось бы, но... По основным вопросам работы это будет уже реализовано с 2022 года. То есть вот те положения, те нормы, которые у нас и так закреплены в законе, они больше не будут транслироваться в каждую проводимую закупку. В каждой проводимой закупке будет отражаться только то, что имеет отношение к текущему способу закупки. То есть, если проводится аукцион, то будет указано, будут указаны сведения в отношении заказчика, в отношении требований, которые предъявляются к участникам, в отношении особенностей порядка проведения аукциона, то есть все сроки будут указаны в самом извещении. И, собственно вся подробная информация будет содержаться именно в извещении есть вспомогательная документация но документация будет носить тоже структурированный характер в части документов которые заказчик будет прилагать в электронно структурированной форме здесь стоит выделить описание объекта закупки обоснование начальной максимальной цены контракта сведения в отношении заявки, рекомендуемая форма заявки, инструкция по ее заполнению, и, соответственно, мы ориентируемся на данный блок. При подготовке заявки для нас существенным плюсом будет являться то, что часть сведения, это больше информация, чем сегодня, будет заполняться автоматически на основании данных единой информационной системы. То есть для нас означает это то, что с 1 января однозначно стоит зайти в свой личный кабинет ЕИС, проверить те сведения, которые у нас есть в единой информационной системе, проверить их на актуальность и при необходимости сведения дозаполнить, сведения актуализировать и так далее. То есть прикрепить актуальные документы и иную, собственно, проверочную работу в личном кабинете провести. Исключением не станет электронный аукцион. То есть по электронному аукциону тоже э, информация из личного кабинета поставщика единой информационной системы будет направляться заказчику в составе заявки. И в том числе вот на сегодняшний день часто очень возникает вопрос по предквалификации. О ней я сегодня еще скажу. По предквалификации мы предварительно сведения заполняем на электронной площадке. Прикрепляем информацию в отношении исполненного ранее контракта либо договора. То есть эти сведения, эти документы в автоматическом режиме поступают к заказчику. Здесь, конечно же, каждый раз нужно обязательно смотреть, является ли информация прикрепленная нами в отношении универсальной предквалификации, подходящей для той закупки, в которой вы участвуете в данный момент времени. Если эта информация актуальная, все нормально, вы стандартно продолжаете участие, если нет, то обязательно эти сведения до подачи заявки вы обновляете. Далее. По аукциону. На что здесь мы обращаем внимание? Мы обращаем внимание на требования, которые изложены в извещении, мы обращаем внимание на новый порядок проведения, коренным образом меняется порядок и проведения закупки в виде электронного аукциона. Если на сегодняшний день у нас есть две части заявки, в первой части заявки у нас есть всегда согласие, есть конкретные показатели они могут быть установлены, могут быть не установлены. И есть и на часть заявки, где мы раскрываем сведения о своей организации, либо об индивидуальном предпринимателе. В отношении 2022 года, с 2022 года мы больше не будем иметь заявки. По аукциону в двух частях у нас будет единая форма заявки. В единой форме заявки мы будем указывать сразу все те сведения, которые имеют отношение к предмету закупки, то есть так называемые конкретные показатели, если это требование установлено в извещении. И будем указывать сведения в отношении нашей организации, либо ИП. При этом учитываем, что. Часть информации у нас будет поступать автоматом из единой информационной системы и э, в отношении тех средних, которые регламентированы в части предоставления со стороны площадки, э, часть информации будет предоставляться с площадки. Вот здесь я провожу аналогию с текущим положением когда у нас по 99 постановлению там где могут устанавливаться дополнительные требования мы эти требования изначально предоставляем на площадку мы эти требования на каждую площадку прикрепляем отдельно то есть например есть у нас опыт исполнения аналогичного, аналогичных работ мы эти сведения подтверждаем изначально на площадке. Они проходят автоматическую проверку. После прохождения автоматической проверки в составе заявки они направляются уже на рассмотрение заказчику. Так, смотрю. Решение об одобрении сделки, вопрос по решению об одобрении сделки в личном кабинете поставщика есть документ решения об одобрении крупной сделки. Подавать заявку на участие в аукционе в декабре, срок подачи на 10 января, то есть я так понимаю, что дата окончания подачи до 10 января. Будет ли правильным, что решение о крупной сделки еще действует до 31 декабря? но подача заявки до 10 января 2022 года. Вот здесь вот больше всего ориентируясь на практику, на то, как заказчики любят придираться к подобного рода ситуациям, как они любят отклонять за это, я бы все-таки порекомендовала обновить решение, то есть решение об одобрении сделки, указать уже сроком действия, например, на весь 2022 год. В части именно подачи заявки, когда вы подаете заявку, на момент подачи заявки у вас это решение об одобрении сделки, оно будет действовать, то есть с патологической точки зрения здесь будет все верно, но есть у нас, к сожалению, еще и практика, а по практике разные развитие ситуации может быть, поэтому если есть такая возможность, я рекомендую все-таки обновить решение. Но Опять же, возвращаясь к тому, что будет ли оно верным, да, с точки зрения закона, вы подаете заявку, на момент подачи заявки у вас еще это решение будет являться верным. Так, по предквалификации, да, это требование, оно проверяется в автоматическом режиме. И по аналогии вот с тем, как мы сейчас работаем по 99-му постановлению, когда на каждой площадке мы подтверждаем наличие у нас опыта, например, соответственно, мы подобным образом будем работать и по предквалификации. В отношении электронного аукциона заказчики будут рассматривать заявки только один раз и только после получения от электронной площадки протокола подачи ценовых предложений. Фактически здесь мы будем иметь дело с тем, что для нас аукцион будет начинаться, будут начинаться торги После двух часов с момента окончания подачи заявок. То есть фактически можно подать заявку буквально за несколько минут до окончания подачи заявок. Два часа истекают, начинается аукцион. Торгуемся, дальше заказчик рассматривает заявки, рассматривает и конкретные показатели, и рассматривает среднее в отношении самой компании. Решение об одобрении сделки, необходимое заверение нотариуса, даже если это решение единственного участника, директора в одном лице, из практики единственного братья подходит, так и не видела, кто заверяет, кто не заверяет. Вы знаете, вот последний год намеренно не, не с одним из участников мы не заверяли решение об одобрении сделки у нотариуса. Вопросов не было. Все-таки... Есть и, соответственно, отрицательные примеры, когда отрицательный пример для заказчика, для заказчика, который хочет, желает буквально к любой ситуации придраться. Здесь в этом году я к счастью, не сталкивалась с отклонениями, в части отсутствия удостоверения у нотариуса, заверения у нотариуса решения о одобрении сделки. В отношении закона действительно нет единообразного подхода, нет положений, статей, которые регламентировали порядок предоставления, но и нет собственно, требования в самом законе по необходимости заверения удостоверения у нотариуса данного документа. Так, вот интересный вопрос, следующий у нас отношение аукциона. отношении аукциона, аукциона у нас действительно есть с Нового года ограничения по времени. Ограничение по времени недаром ввели, ввели его ввиду того, чтобы, так сказать, насильственным путем аукцион прекратить. Пять часов истекает, все, аукцион прекращен. Ранее у нас до Нового года нет таких ограничений, фактически, чисто гипотетически, опять же, Участники могут торговаться ровно столько, сколько им это необходимо, снижая буквально по 0,5%, на последние секунде подавать новое предложение и так далее. То есть искусственно затягивая торги. Таким образом, чтобы не было этого искусственного затягивания торговой сессии, как раз законодатель и решил ввести ограничения по времени в части проведения торгов. Торги не могут длиться более пяти часов. То есть, Отвечая на ваш вопрос, Ольга, если более 5 часов, точнее если истекает 5 часов, то аукцион прекращается, он прервется. В части решения об одобрении нет никаких новых, нет никаких изменений, нет нововведений, но по-прежнему решение об одобрении сделки требуется. Так, дальше. В отношении подачи ценовых предложений начинается аукционный торг. мы заходим в личный кабинет, заходим в зал торговой сессии, подаем ценовые предложения, при этом после подачи каждого ценового предложения время будет продлеваться не на 10 минут, как это установлено сейчас, а на 4 минуты, То есть здесь тоже мы видим с вами, что есть сокращение. Вторая фаза торгов по-прежнему будет сохранена, то есть во второй фазе торгов можно допадать ценовое предложение. Не участвует победитель торговой сессии, участвуют только по собственному желанию остальные участники. Один раз можно будет в режиме доподачи ценовых предложений улучшить, то есть снизить свою последнюю ставку, при этом не снижая цены победителя Торгов. По результату первой фазы фиксируется тот участник, который предлагает наименьшую цену, то есть ниже этой цены снизиться будет другим участникам нельзя. В этом плане за исключением только сокращения времени останется все без изменений. После подачи ценовых предложений, после завершения торговой сессии начинается этап рассмотрения заявок. Заказчики могут рассмотреть заявки и отклониться, соответственно, в том числе по конкретным показателям и по сведениям, которые предоставлены участниками в отношении информации об организации, об индивидуальном предпринимателе. Соответственно, здесь такая сборная солянка некоторая. Если два участника подали одновременно за секунду до окончания одинаковую цену, как выберут победителем, все равно буквально до сотых доли секунд фиксируется время подачи ценовых предложений. Однозначно здесь площадка, если только не случится какой-то технический сбой, будет считать одного участника первым, второго участника соответственно, на втором месте, будут учитываться сотые доли секунд. То есть, таким образом, кто-то будет однозначно первый, кто-то будет второй. Да, конечно, материалы все будут отправлены, будут отправлены они в автоматическом режиме на ту почту, с которой вы регистрировались. То есть, если вы регистрировались на эту, с этой почты, то на эту почту и будут отправлены материалы. Дальше, в отношении отклонения заявки, вот здесь на что еще рекомендую обратить внимание, у нас с вами... Одно из новых требований вводится – это предоставление обеспечения на разных этапах, обеспечение заявки, обеспечение исполнения контракта, обеспечение гарантийных обязательств в виде независимой гарантии. То есть не в виде банковской гарантии, как мы предоставляем сейчас, а в виде независимой гарантии. Здесь в этой связи при рассмотрении заявок будут еще и новые причины, которые, отклонения заявки, которые связаны с независимой гарантией. Но природа этих причин, она схожа с теми причинами, которые на сегодняшний день устанавливаются по банковской гарантии в части ее отклонения при рассмотрении заявок. Здесь будьте внимательны, буквально вот за последний месяц я столкнулась с пятью такими случаями, когда банковская гарантия, которая была предоставлена участникам части обеспечения, была отклонена. То есть участник, участник-победитель, он, к сожалению, по факту не являлся победителем ввиду того, что его банковская гарантия, предоставленная им в качестве обеспечения заявки, была не принята заказчиком. То есть, ну, точнее, не была принята заказчиком. А здесь... Могут быть разные причины, Ну, конечно же, не секрет, что если участника нужно отклонить, назовем это так заказчики буквально рассматривают под микроскопом каждую букву. В том числе такая некоторая новая лазейка была обнаружена в части возможности отклонения по банковской гарантии. Ввиду того, что с нового года мы с вами имеем дело с независимой гарантией, здесь еще более сложная непонятная ситуация. И не все заказчики будут знать, как правильно проверять, не все поставщики будут знать, какие, собственно, условия учитывать в независимой гарантии, на что проверять проект независимой гарантии, который придет от полномочной организации, выдавшей независимую гарантию. Поэтому здесь ну, в начале года мы с вами еще проведем вебинар, так сказать, по горячим следам на что обращать внимание при работе с независимой гарантией. Поэтому я рекомендую вам обращать пристальное внимание на тот документ, который вы предоставляете в качестве обеспечения заявки. Ну, допустим, возьмем как пример. Это, естественно, относится и к другим этапам закупки. Ну, вот просто один из ярких примеров, когда заявка по всем остальным требованиям соответствует, но при этом отклонена в виду только Гарантии. В этом году это банковская гарантия, в будущем году однозначно будут причины отклонения по независимой гарантии. Поэтому э, проверяйте обязательно тот проект гарантии, который пришел к вам э, от банка в этом году и в будущем году от иной полномочной организации. Э, вычитывайте положение самостоятельно по любым спорным моментам, если вы видите, что... Такая гарантия принята не будет. Здесь, конечно же, на вебинаре я дам практику, по каким параметрам происходит отклонение, что нужно учесть при вычетке гарантий. Когда вы получаете гарантию от в этом году банковской организации, это не гарант того, что она. 100% пройдет у заказчика. То есть важно проект со своей стороны проверить и утвердить. Это обязательное условие. Так. Да, вот э, слушатели наши делятся с э, ситуацией. Э, какая ситуация произошла? Дорисковалась до последней секунды, интернет завис на секунду, аукцион на 23 миллиона уплыл. Да, такое, к сожалению, тоже бывает. А планируется ли нет в 2022 году борьба э, с профессиональными, я так понимаю, участниками, которые специально сбивают цену, возможно, предположу это так, и если нет, то, пожалуйста, меня поправьте. По поводу участников, э, здесь, э, в том числе на уровне законодательства, как раз вводится и предквалификация с этой целью, э, с целью того, чтобы был некий барьер для входа. В чем заключаются принципы предквалификации? Принципы предквалификации заключаются в том, что доступ к крупным закупкам с ценой свыше 20 миллионов рублей получат не все участники, а получат только те поставщики, у которых есть определенный опыт. Опыт в целом исполнения контрактов по 44 му закону, либо договоров по 223 федеральному закону. Есть опыт этот опыт автоматически утверждается, сведения направляются заказчику. То, о чем мы с вами говорили, нужно предквалификацию заранее пройти, пройти на площадке. И, соответственно, далее уже работать с тем, что предусмотрено по конкретной закупке. Если установлена предквалификация, то в этом случае закупки допускаются только те поставщики, которые ранее подтвердят свое соответствие дополнительным требованиям по части 2.1, а именно подтвердят наличие опыта исполнения контрактов либо договоров. В том числе предъявляются требования отношении контракта или договора, предоставляемого в части подтверждения опыта. Это три года, то есть срок давности не более трех лет. И, соответственно, при условии исполнения таким поставщиком уплаты по начисленной неустойке, если она имела место быть. Стоимость исполненных обязательств по такому контракту или договору должна составлять не менее 20% от начальной максимальной цены контракта. То есть вот это вот обязательно учитываем. Не менее 20%, если, например, у нас закупка 20 миллионов рублей, то есть самый нижний порог возьмем, то 20 миллионов рублей, от этих 20 миллионов рублей отчитывается 20%. В таком объеме можно предоставить среднюю по исполненному контракту или договору. Иная ситуация, когда установлены дополнительные требования по части 2, когда участникам предъявляются требования в отношении, например, наличия на праве собственности определенных материальных ресурсов, наличие опыта работы, который непосредственно связан с предметом контракта. Вот здесь вот по части 2.1 нет связки с предметом текущего контракта, то есть фактически Неважно, какой это опыт, есть опыт, по цене этот опыт прошел, погашена неустойка, если она имела место быть, не более трех лет до даты подачи заявки, все автоматом, мы подтверждаем свое соответствие доп. требованиям, прошли предквалификацию по части 2.1 статьи 31. Если установлены требования по части 2, соответственно, дополнительным требованиям туда относятся наличие, например, опыта, аналогичного уже предмету текущего контракта, то в этом случае предквалификации не устанавливается. То есть, если установлены допол... дополнительные требования по части 2 статьи 31, наличие материальных ресурсов на праве собственности, наличие финансовых ресурсов, наличие опыта аналогичного предмету контракта, то, соответственно, уже требования по 2.1 не устанавливаются. И ровным счетом, наоборот, установлены доп-требования по части 2.1 дополнительные требования в части наличия опыта исполнения аналогичных контрактов установлены заказчиком быть не могут. Так, по поводу пяти лет, что подтверждаем мы на пять лет. Нет, совершенно точно, это три года, то есть если речь идет про те сведения, которые у нас на слайде, это в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или договора. И, кстати, у нас аналогичные требования по сроку давности, еще установлены в отношении контрактов, которые мы предоставляем для подтверждения добросовестности СМП СОНКО в место обеспечения. Мы предоставляем один контракт, вот, Давайте про то, что я сказал про СМП, закупки СМП мы забудем. Мы с вами про предквалификацию говорим. Здесь у нас один контракт, либо один договор. Стоимость этого одного контракта или договора по 223 закону, то есть 44, либо 223 контракта или договор. Стоимость этого контракта или договора не менее 20% начальной максимальной цены контракта по этому контракту 44 либо договору 223, если была начислена неустойка, неустойка должна быть погашена поставщиком. Срок давности контракта или договора в течение трех лет до даты подачи заявки на участие. Это всего лишь одно подтверждение. Предквалификацию, ну вот здесь по последним сведениям Нужно будет пройти на площадках, то есть речь идет про э, все площадки, но э, в том числе и законодатель говорил о том, что все-таки будет налажена наконец-то интеграция между ЕИС и электронными площадками. То есть если успеют сделать, то возможно это уже в самое ближайшее время, в 2022 году будет всего лишь единовременное предоставление информации на площадке. Да, все материалы будут отправлены, материалы будут отправлены на ту почту, с которой вы регистрировались. Будет автоматическая рассылка и записи, и автоматическая рассылка презентации, то есть всех материалов. Мы с вами поговорили о том, собственно, какие изменения, основные изменения уже вступают в силу, начиная с 1 января. Своего рода подвели итоги 2021 года. Конечно же, это далеко не все изменения. Это одни из ключевых изменений для участников закупок. Мы с вами на прошлых вебинарах говорили о том, в целом, какие изменения произойдут, что предстоит с какими положениями точнее, нам предстоит работать уже начиная с 2022 года. Сегодня мы подвели итоги и вспомнили основные нововведения для участника закупок. Uh, уважаемые поставщики, участники, исполнители, я желаю вам продуктивного Нового года. Я желаю вам хорошего настроения. Пусть ваши цели все будут достигнуты с новым 2022 годом. Я благодарю за, вас за внимание и встретимся с вами уже буквально сразу после праздников. Регистрируйтесь на наши новые вебинары в разделе Академия продаж на сайте OTC.